А с вами и сегодня мы продолжаем играть в SkyBlock. И в прошлых сериях мы сделали вот это, вот это, вот это, вот не доделали, и вот это. Ой, козла. Что нет, я не упаду, я не упаду, я не упаду. Я, я упал. В самом начале. Класс. Ладно, так, дальше я хочу начать добывать блок я уже сделал сто 1201 блок уже и приходится добывать добывать добывать очень очень очень долго Эту серию я буду просто все время добывать блоки. Потому что у меня, вроде как пока что, недостаточно блоков, чтобы достроить вот эту штуку. Достаточно дерева. Так скажу. Или посмотрю хотя бы, что чуть-чуть будет. Так, раз, э, два, сойдет. Сойдет, сойдет, сойдет, сойдет, сойдет. О, пока у меня нормально дерево. Дальше я беру это мне нужно будет. И пока что вот столько скрафтить. Ну, нормально, нормально. Вот столько подойдет. Дальше раз, два. И вот так застраивать нужно. Так, еще раз. Вот столько надо. А дальше весь этот ряд я потом засажу. Так, уже сделал первый, ну, почти сделал первый okay. ряд. Мне пишет телеграм. Окей. Okay. Ладно. Так, это уже убрать блок вот этот. И я уже стак блоков, ну, полублоков, да, потерял. Ну, как, кстати, потерял. Использовал. Хотя я вот столько сделал. Так, и вот тут вот так, вот дострою вот этот ряд, смогу второй ряд делать уже. Оп. Только надо потом это все осветить. Что? Я не понял. Не, мне вот сюда надо было блок поставить земляной и вот сюда тоже это влёгся назвать ну ладно валя дальше вот так ну и почти второй второй ряд готов 3 4 5 эти будет 10 потратится. это я ломаю вот это я тоже ломаю все второй ряд я уже могу засаживать ну, начать засаживать сюда и это вот сюда вот о у меня уже арбуз подрос и пшеничка сейчас еще посажу пшеничку так блоки мне теперь они какие не нужны Беру. А ты губеру? А Так-так-так. У меня дуб есть, это и это. Саженец ели, саженец дубы, дубы и березы хватит Ладно. И опять выпало из мира. Ладно уже что поделать. Дальше. Я вот тут вот так беру. Раз, два, три. четыре. Вот это я вот так затоптаю. Четыре. Вот. Дальше мне мотыга не нужно. Я дальше. сама так. Раз, два. Три, четыре. Ой! Мотыга Ой, какой... Какая мотыга? У меня микрофон упал. А как раз у меня два, два ряда. Засажено прямо ровно в дуб и береза. И какая теперь у меня площадь? Вот такая. Во. Это все из березы. Это тоже из березы делается. А вот это уже дуб. Ты ты дальше дуб. Вот так. На... Я вижу тыкву. Не знаю, зачем я выращиваю тыкву, но выращиваю. О, арбузик. Ладно, уже уже семь минут прошло. А я пока что посмотрю кое-что. Угу. Ладно. Как? Я уже третий где-то раз уже падаю. Мне уже надоело падать. О, прямо на глазах. Тыква выросла. И теперь при... принести его туда. <свы> <свы> Дальше я не знаю, что делать. Четвертый раз. че так, чего так я далеко положил воду? Ладно. Да, слышно, слышно. Я просто проверяю. У меня звук как будто отключился. М -м. Эй, приходится копать в блоге. Добывать, копать. Кому как удобно говорить. Вот ну хоп хоп хоп хоп хоп па хоп па, па, па. снежочек э -э вот это у меня есть, у меня есть, у меня есть одна кость, одна где одна кость, кость, кость кость у меня же была она так, это леза. Нету. нету. Нету. А, меня нету. Ну ладно.